Вот, пожалуйста, вот вода том, болотная, она, самая да, да, чистая. Вот так ну, вот. На давайте на да, всех. Мы да, мы с бородом. водорослями, значит, вода. Да? Так что лучше не обликивайте. <свят> болот, что ли, вода? Как я и говорю, с болота у водяного добра, да, тебе милов тоже. <свят> вот. Хитрюшка.